Люди многое, что делают в жизни. Они развиваются, они преодолевают препятствия, они добиваются много чего. И наступает иногда момент, когда вдруг выясняется, что в книгах, в каких-то философских трактатах, написанных тысячелетия назад, сотни лет назад, Встречается описание того, что они чувствовали, что они делали. И в последнее время я встречаю иногда высказывания людей. Люди всю жизнь чего-то добиваются, а в итоге новое поколение снова вступает и делает те же самые ошибки, и проходит те же самые грабли. С одной стороны, вроде это разочарование, а с другой стороны... Это действительно свойственно многим поколениям. Возможно, даже всем. И действительно, человек сюда приходит, чтобы быть счастливым. Но как можно узнать, что такое счастье, для тебя счастье, если ты не пережил каких-то потрясений, каких-то падений, каких-то болей? И раньше у меня была фраза, Половина врагу не пожелаю того, того, что было у меня в жизни. Затем у меня появилось продолжение этой фразы. Но и дня не выкину, потому что они сделали меня такой, какая я есть. А потом я поняла, что у всех, собственно говоря, так же. И сначала людям кажется, что проблемы, какие-то потрясения в жизни только у них, потому что они что-то не так делают. Это великая иллюзия, и это самая первая иллюзия, которая у нас существует. Как я шучу, есть миф о том, что есть идеальные люди, у которых все получается, они очень успешны. Вообще, со стороны у всех людей все прекрасно. Вот у меня, ну и дальше почти то, что я сказал. А, к чему я все это? Я это говорю к тому, что невозможно понять и оценить то счастье, которое у нас есть, если нам это не с чем сравнивать. Как много людей, у которых есть это счастье, но они его теряют. И когда потеряют, есть же эта поговорка «потерявший плачет», именно тогда они понимают, как было хорошо, а если бы было наоборот. То есть сначала потрясение, сначала какие-то проблемы, а уже потом счастье. На мой взгляд, так гораздо проще и гораздо легче, чем когда у тебя есть миллион, а ты его теряешь и потом судорожно пытаешься заработать миллион. Но у тебя уже это не очень хорошо получается, потому что в, твоей, в твоем опыте есть потеря миллиона. И все переживания с этим связаны. Проще, наверное, через падение. Но как можно пережить потерю миллиона, не имея миллиона? Тоже жить логично. Поэтому... Да, действительно, мы совершаем те поступки, которые мы хотим совершить. Да, действительно, из этой ситуации всегда есть выход. Да, действительно, проблемы есть у всех. Да, действительно, размер этих проблем у всех разный. И, если честно, счастье тоже у всех разное. Я часто людям советую почитать любую историю успеха любую книгу о великих людях. И в последнее время у меня появилась поговорка. Когда я читаю книги о великих людей, о людях, мне очень хочется быть великим человеком. Потому что обычно это история боли, а обычно это история тех ужасов, которые были у данных людей. И многие из них прожили достаточно короткую жизнь. Они столько терпели, столько видели и столько делали, что того, что они сделали за свои 30, 40, 50 лет, хватает нам с лихвой на многие годы. И действительно, если вы хотите развиваться, то, как сказал один умный человек, мы должны учитывать опыт других людей. Мы не можем совершить столько ошибок. Нам нашей жизни не хватит, чтобы все их совершить. Можно действительно учиться на чужом опыте, на других ошибках. И, как я часто пошучу, никто не рассувал пальцы в розетку. Но все знают, чем это чревато. Это один из тех опытов, которые нам передали другие люди. Поэтому действительно мы повторяем некоторые вещи. Но это наш выбор. Мы хотим получить собственный опыт. И мы имеем на это право.